Еще одна красотка фабрики Алии, Али, город Пенза. Девчонки, сумки классные, актуальные. Сюда войдет легко папка. Под ваши документики. Храните ваши денежки. Да? Храните ваши денежки. Храните ваши денежки. Сумки. Под надежным замком. Такой замок у нас есть. Смотрите, посреди небольшой. Перегородка сейф, на задней стенке карман на молнии, на передней большие два кармана, на задней карман на молнии. Длинные ручки, вот такая красивая кисточка с логотипчиком фабрики. и два наружных кармашка. Подписчикам канала скидка 10%. Телефон указан ниже, в описании, либо на видео. Делай заказ, отправим почтой курьером, так как вам будет удобно.